All mm right. -hmm. интернат, вот тебе свидетельство о рождении, медицинская карта, сберкнижка, ну и паспорт. Теперь ты у нас совершеннолетняя, держи. Спасибо. Так. Эльвира Федоровна, я еще хотела попросить насчет письма от Кости Васильева. Вы не посмотрите? Это от курсантика, что ли? Посмотри, угу. Посмотрю, что ж не посмотреть. Вон у меня их сколько, видишь? Целая пачка. Саши, Миши, Сережа, Артемы. Нет, Танюша. От Кости Васильева ничего нет. Пропал твой жених. Не пропал. Он на сборы уехал. Он мне фотку присылал. Полгода назад. Вот они невесты до востребования. Ой, Таня, Таня. Ну не расстраивайся ты так. Ты же новую жизнь начинаешь. У тебя еще все впереди. Обязательно встретишь еще свою новую любовь. Другого. Зачем мне другого? У меня Костя. У нас немного общего, и он вот писал, что из этих мест тоже, как и я. Да какая разница, из этих, не из этих. Ты главное соображай, сразу ты не доверяйся никому. Очень уж ты добрая. В деревню ты еще не передумала ехать? Как ты там будешь с хозяйством управляться? Ведь вы же ничего не умеете. Поехала бы вместе с другими в город. В общежитии. Эльвира Федоровна, если письмо от Кости все-таки придет, вы Светке передаете, ладно? Тань, ты что, уходишь уже? Спасибо, спасибо Аленочка. Да. Ты хоть приезжай. Что? Куда же я денусь? Мы тебя ждать. Будем. Будем. Вы письма пишите, ладно? Всем спасибо. Давай, пока. Пока. Таня! Ну ты чего? Тихо, тихо. Ну что ты? Приезжай, ну, все ну, пожалуйста, хоть раз в неделю. Ну скажи, вот обустроюсь в гости приедешь, хочешь? Ну все, давай. Пока, девчонки, Папа, давай. Папа, давай. Приезжай, будь приезжай, мы будем скучать. У тебя очень люб. красивая подумаешь какая важная ну сиди молчи билет купи и молчи ну а что ты пристал к вон к своей приставай да где она литка то нету литки я ей письмо написал ответа нету может человек вон первый раз в автобусе ездит спасибо тебя как зовут там Таня, а меня Нюра! На! Uh -huh. Ты до докуда едешь-то? Чудесно. А у тебя кто там? Никого. Дом от родителей остался. Mm -hmm. Хозяйка! Че, обустраиваться будешь? Uh -huh. Приедешь? Уберешься, да? Молодец! А я вот работать не люблю! Я отдыхать люблю. Да, а мне мой так и говорит, ты, говорит, Нюра, полежать не дура. чего здесь? Я Татьяна Агашкова. Это наш дом. То есть, мой. Ну, во-первых, я ваш участковый, Дмитрий Воронков. А во-вторых, судя по всему, сегодня ночью на вашем участке произошел поджог. Поджог? Да, в бутылке остатки керосина. Буду разбираться. О результатах я вас обязательно поищу. Как с вами связаться? Теперь даже не знаю. То есть? Так тебе что, жить негде? Ну ладно, поехали, отвезу тебя. Поехали в Дорохово, у меня там родня, у них переночуешь. Все, пойдем. Чего здесь сидеть, только расстраиваться. Ну пойдем, пойдем. Так, пап, держи. Дядя Петя, он замечательный. Они когда-то с моим отцом вместе на флоте служили. В общем, он мне теперь как родной. Пол дома пустует у них, так что, я думаю... Спасибо вам. Да не за что пока. Он вот на пенсии дома сидит, за соседскими детишками присматривает. Готов кочегар, кочегару, Огонь моих только -то совсем не горят. Контроллер не держать, мне вот пару. Огни моих топ, там не горят. Э -э. Здорово, Дэн Питт. Класс, привет. Здорово, ребята. Здорово. Здрасте. Здравствуй. Знакомься, это Таня. Татьяна Агашкова. Замечательная Таня. Всем Таням, Таня. А ч грустная такая? Слушай, тут такое дело. Ну-ка, дайте-ка дяде присесть. Ой. дня. Ну-ка, давайте-ка поздоровайтесь с девочкой. Вот. Привет. А как тебя зовут? Меня Галя. А меня Кузя. Сирота, родители погибли до здесь назад. Вчера ночью дом сгорел. Да, дело не приведи, Господь. Ну, что ж, пускай остается. Девчонка, вижу, добрая. Вон, ребятишки-то как облепили. Ах. Берёшь, пана, по каютам, и чтоб полный штиль. Все. Ну, давай вещи. Вот сюда проходи, Танюша. И присаживайся, присаживайся, не стесняйся. Вот, комнатка хорошая. Мы с женой с Вера Григорьевной царство небесное детскую хотели здесь обустроить. Не случилось. Ночью окошко откроешь, луна светит, красотища. Ламбу поставил, читай не хочу. Читать любишь? Да. Про любовь не я читаешь? Ага. А я вот про мореплавателя люблю. Про Кука, про Васку де Гамму. Ну, ладно, ты небось устала здоровить. Отдыхай, Танюша, отдыхай. Пойду что-нибудь на стол соберу. Спасибо вам, дядя Петь. Да что ты, не за что, не за что. Вот теперь тебе работу найти надо. Надо подумать. А что думать-то? А хоть на почту. О, точно, на почту. Кучка, да, мать, в декрет ушла. А там квалификации-то не требуется. Там только руки нужны, то, то есть ноги. И только вот договориться надо. Ну это мы договоримся. Ну за работу. <звы> ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну ладно, Агашкова Татьяна Николаевна Посмотрим, что ты за птица Даю тебе испытательный срок Будешь разносить корреспонденцию Спасибо Пожалуйста Где? Что? Что? Ну, корреспонденция! Ну, присядь. Ну, поспеваешь? Да. Молодец. Хорошо работаешь. Стараешься. Ноги как? Гудят. Гудят. Ясное дело, гудят. Чего привыкнешь. Да, девонька. Велосипед, конечно Да где же его взять? Бегай на речку, искупайся. У нас там вода, знаешь какая? Ух! А я пока самовар поставлю. Спасибо. Значит, вы рекомендуете в город, в общежитие? Вы ж поймите, это такие дети. Специфический контингент. К работе не приучены. Они ни чаю заварить, ни пуговицы пришить не могут. Да, а характер ершистый. Нет, Танюша, хоть и с мягким характером, но... Они все одного поля ягоды. Сироты. Я вам просто советую, в город. Сразу в город. Научитесь вы с ней. Привет. Уже? Конечно. Кого ищем? Да, мне друг говорил, что из этих мест, а я адреса не знаю. Что ж за друг? Адреса не дает. Он дает. Просто он друг по переписке, а сам сейчас в городе. Ох уж мне эти переписки бестолковые. Ну почему, Зин? А Тамара Крёкшина? А что? Что Тамара? Знаю я эту историю. Легенда почтовая. Почему легенда? Она по переписке себе мужчину и нашла. От переписки дети не родятся. Еще как родятся? Она потом мальчика родила. Слушай, ты его видела, мальчика? А как же? Не знаю, не знаю. Все, у меня обед. Я на улице. Люб. Люб. А что это за история? Все, обед. Пошли. Ну? ну вот, лет десять назад это было. Ага. Приходили на наше отделение письма до востребования. От одного человека, от мужчины, заключенного. На имя нашей местной жительницы Людмилы Цыпочки. Но она их никогда не брала. А он все слал и слал, слал и слал. Так они были знакомы? Нет, ты слушай. Нет, они не были знакомы. Они так, заочно, по переписке... Но она их никогда не брала, потому что боялась. Ей заморочили голову, что-то с уголовником связано, да. все такое. И правильно. Правильно, что не брала. Меня, например, личности с темным прошлым не интересуют. Синаида, ну нельзя же. Нельзя всех, то под одну гребенку грести. Хватит языками чесать, закругляйтесь. Угу. Ну так вот, значит. А потом это Людмила Цыпочкина уезжает. на совсем. Здравствуйте вам. Здравствуйте. Вот. А письма все приходят и приходят, приходят и приходят. И Тамара, которая тогда работала на моем месте, взяла и вскрыла письмо Привет, этого аппетит, а? Николая. Угу. Ну, так звали того мужчину. И оно ее заинтересовало. Не-не-не, не так. она, ты знаешь, она заплакала, как приждала, И все ночь не спала. Ну, ты-то откуда знаешь? От Тепаны. Решилась Тамарка ответить этому Николаю от имени Людмилы. Ну и завязалась любовная переписка. Настоящая любовная? Mm -hmm. Mm -hmm. Да, они год так переписывались. Mm -hmm. А потом вдруг он заявляется, представляешь? Тамарка испугалась, не знает, что делать. А он пришел и говорит, что сразу понял, что это не она ему писала. И полюбил ее. Mm -hmm. Сделал ей предложение и увез ее, ну, на это... На Северное море он ее увез купаться. Ну, Зин, ну перестань, ну, письмо. Потом от нее пришло. Мальчик у них родился, и все у них хорошо. А на конверте в адресе так и написала девчонкам с Дороховской почты Держись. Слушай, ну, работа есть, это, конечно, хорошо, но как насчет пойти поучиться, так сказать, получить профессию? Есть такое желание? Угу. Я когда маленькая была, хотела стать врачом, а теперь понимаю, что буду учителем, хочу работать с детьми. А, так ты будешь поступать? Буду. Обещаешь? Обещаю. Смотри, у меня память хорошая. Я тебе потом масло дам, будешь его смазывать. Спасибо, я сейчас. Улица осенняя. Так вот же, она наша осенняя. Да? Спасибо, пожалуйста. Здравствуй. Тебе чего, дочка? Да... Я дом ищу. А ты почтальонши, что ли, новая? Да, почтальонша. А, я вижу, сумка. Как звать-то? Тани. А, ну, а я бабка Катя. Танюш, ты глянь, мне письмеца нет ли, а? Я уж давно от внука письма дожидаюсь. Может, дождалась. Ну, глянь, глянь. Нету, извините Да чего ж ты что? извиняешься Ты-то тут при чем А у вас внук откуда пишет? Да в том-то и дело, что Совсем не пишет Прям все сердце изболелось А, а что ведь мы с тобой через забор-то беседуем? А ну-ка, давай, заходи ко мне. Давай, давай. Я с почтой дружу. Я тебя просто так не отпущу. Сейчас будем чаи гонять. Давай. Ваш трудовой подвиг навсегда вписан в славную летопись Отечества. Желаю вам доброго здоровья и благополучия, президент. Правильно? Да. Молодец. Да он мне вообще нравится. Обстоятельный мужчина. Он хоть интеллигентный, а простой. Ну, Ирке Бунеевой такая же пришла, и слова там такие же. А обращение иное. Дорогая Ирина Петровна. Вишь? Значит, помнят нас по именам-то. Не забывают. Выходит, что так. Ну вот. А знаешь, как приятно внимание-то? Моя танчка действительно всю жизнь честно для России-то трудились. Вот и президент уж мне написал. А внук чего-то не пишет. Как это так, а? Ну, подождите, бабушка. А вашего внука... Как зовут? Костей. Костей. Я ведь пять писем ему туда отправила. Они обратно вернулись, как невостребованные. Вот он. Шалопатчик-то мой. Да, глаза у него хорошие, добрые. сразу видно что хороший человек значит полгода не пишет А может чего может то чего если если б заболел не дай господи то мне бы то мне бы сообщили да да конечно конечно Ну ладно, бабка, поехала я. Ну давай, Танюшка, заезжай. Уж чайком-то всегда напою. До свидания, ну, спасибо. Давай. Здорово, Федоровна. Привет, Ледух. А это кто? Почтальонша наша новая. Почтальонша? Угу. Домовская. Ты поаккуратней, с деддомовскими-то. Чего это? Да, ну тебе. И это оказалось Костина бабушка Свет. Представляешь? Я же его теперь почти нашла. Mm -hmm. Это его дом. Я видела его комнату. Его фотку еще до училища. Его велик. Прям как музей. Все как при его жизни. Типун тебя на язык Тань, ну извини. Я пошутила. Ты понимаешь, он ведь бабушки тоже ничего не пишет. Может быть, что-нибудь случилось. Полгода назад он велел ей писать ему в город до востребования. Но все ее письма к нему вернулись. Она его так любит. Все ждет, сидит у окна. он молчит. Вот тебе и любовь до востребования. Любишь его? Люблю. Не понимаю, я такую любовь виртуальную. Какую? Какую? Виртуальную. Это как свет? Но ну, это когда пацан вертит на расстоянии, как хочет. Велик, Белик-зверь. А меня вот, видишь, зверь подвел. А вы на почту приезжали? А? Да нет, я говорю, ехал-ехал мимо и зверь подвел. Это он на вас обиделся. За ним ухаживать надо. Ухаживать? Точно. Видно, свечи водой залил. Я его на речке мыл. А там... Цветы разрослись. Я нарвал, вот думаю, много цветов-то. Держи. Чего они тут будут? Спасибо вам. Да не за что. Можем на ты? Я хоть милиционер, но не такой страшный, правда? Правда. Mm. Ну что, заведется, как думаешь? Да. А? Должен завестись. Слушай, там на речке, гляжу это, рыба плещется. Думаю, может сходить? Сходим? Куда? На рыбалку. А, на рыбалку, конечно. Можно сходить. Значит, все, заметала. Хорошо. Ну, давай, пока. Счастливо. Не появилась, не запылилась. Ухажора нашла, да? Нет. Это Дима на реке нарвал. Степана не спрашивала? А то мне еще письма разбирать. Да нет, тихо, пак. Танюш, ты вон вазочку поставь такую красоту. Хм? А что это он цветы нарвал? Ботаника увлекся что ли? Угу. А Дима, между прочим, парень хороший, неженатый. Почему бы к нему повнимательнее не присмотреться? Бери бутерброд, Тань. Проголодалась, не будь. Сейчас, спасибо. Девочки, здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Татьяна, тебя там какой-то мужчина спрашивает. Спасибо. Яшкова Татьяна Николаевна? Да, я. Очень приятно, очень приятно. Участочек продать не желаете? А вы, простите, кто? Агент страховой. А по совместительству агент по продаже недвижимости. Я слышал, что у вас дом сгорел. Да, сгорел. Жалко. Жалко, да. Горят дома, горят. А мы страхуем. Ну, с вашим домом уже ничего не поделаешь. Вы же не будете новый дом строить? Средств пока нету, да? Нету. Вот видите. А участочек продать можно. Есть заинтересованные люди. Не думали? Нет, не думала. А вы подумайте. Получите круглую сумму. Приобретете новый велосипед последние марки. Ну и вообще. А вы знаете, у меня работы много. Я пойду. Вы работаете, работайте. Не в последний раз, как говорится. Еще увидимся. До свидания. Всего самого хорошего. Самого хорошего вам. Не видно, вообще не разберешь. Свет. Может начальнице сказать? Ты что, дура? Сразу выгонят. А ты представь там государственная тайна, а ты на нее воду пролила. Фу. Его надо открыть. Нет. С ума сошла? Чужое письмо. Ну, узнаем, кому оно, и отнесешь. Нет. Я так У -у -у. не могу. Ну и капец тебе. Будешь ходить с этим письмом до гроба. А на почте все равно узнают, что письмо пропало. Начнут уголовное дело, и тебя посадят. За государственную тайну. Хорош, Свет, ты чего? Я за тебя волнуюсь, дура. Да ладно, давай я. Свет, ты что сделала? Да все, надорвала уже. Открывай. Ну-ка. Здравствуй, голубка моя. Я без тебя теперь как дурак. Хожу ни туда, ни сюда. Даже с мужиками на дысь не пошел. Звали сильно, не пью. Сперва пил, а теперь за чтоб ты не думала. Что если что, то того. Все, сижу после работы дома и жду, что позвонишь. Ответь хоть слово, а то засохну. Не могу я без тебя, все вспоминаю, как мы с тобой тогда. А потом, когда-то вышло... А, а, а потом, когда то вышло, я был не виноват. Она ногу повернула, а ты обиделась. Ежели бы мою, если ты в мою любовь не веришь, то будь, что будет. И то, и не то. Маюсь я. До тридцатого обожду еще, а потом. Ежели так, то я того. Твой голубь. Ну, ё-моё. Хоть бы имя написал. Ну, и что мы узнали? Что голубь любит голубку? Вот именно. И что мне теперь делать? Да. Слушай, а если она не ответит, то ему каюк. Он написал, ежели так, то я того застрельится или с моста. Да ладно. Я тебе говорю. Того оно и есть того. Да. Вообще я довольна. Степанна, она, конечно, строгая. Зато Люба добрая. А Зина веселая. Веселая. Хороша, хотя она замуж вышла. А то давала прикурить на пару Саньки. Анька это кто? А продавщица из Сильмага. Одинокая? Она одна у нас тут, незамужняя, по которой все мужики-то сохнут. И письма любовные пишут. Вот насчет этого не знаю. А что разлучница она из стерва, это всем известно. Ой! Чего, бабкать? Ой. Что плохо? Ой. Подумали, чего? Да про письма заговорили. У меня же дочь завтра день рождения. Неужели Костик мне даже открыточку не пришлет? Прежде-то он всегда меня поздравлял. Ну, день рождения! Это хорошо, что день рождения? Значит, отметим. Да? Ну, чего вы, бабка? она же жесткая. Да ты чего? Да жесткая, потом помягчает. Да она не жесткая, она забористая. Берите. Точно, точно. После нее сразу под забором оказывались. а ты ее прям под забором пей, чтобы недалеко идти. да? Давай, бери, говорю. А кто в этом отделе? Королева английская. Кто же еще? Да я, я одна тут царствую. Чего тебе? Скажите, а вот как думаете, такой платочек для бабушки хорошо будет? Че? Думаю про ваших бабушек, что ли? Знаешь, как они мне надоели? Бабки ваши. Семенова, товары не прими. Сама прими давай. Я уж сегодня приняла, да, мальчики? А вы Аня Семенова? Нет. Я кандализа Райс. Да ладно, ладно, Семенова я. Чего тебе? Я ваш новый почтальон. Ой. Поздравляю. А куда Кузькину мать-то девали? В расход, что ли? Говорила ей, дуре. К нам на почту письмо пришло, адрес размылся. Скажите, вы письма от мужчины не ждали? Че От кого? Как это от мужчины? От какого еще мужчины? Чего ты болтаешь-то? Мне мужчины не пишут, между прочим, писем. Выдумала тоже, какие-то письма. Не жду я ничего. Ты платок берешь или нет? Нет. Извините. Берешь водку? Бери, говорю. Да, берем, берем, манья. Давай. Давай. Подзаборную. Подзаборную. Да. Маленький. Ты такой хороший. Понравился. А вы продаете? Да возьми, милая, так отдам. Пойдешь ко мне? Помогите мне его тогда посадить. Вот и договорились. Спасибо вам. На здоровье. Спасибо. Держись, держись. Ну, хорош. Симпатюля какой ну как? Проверил свой домик? Ничего себе домик! Так у меня раньше три зоны, здоровый кобель был. А умный, бывало, подойдет, вот так, морду вот так положит и смотрит. И смотрит, ну прям как человек. А это тоже умный будет. А, видишь как? Ну как? Видишь как смотрит-то? Ой! Ну, слава богу, хоть не одна буду. Я ж хотела щеночка-то взять, да все не решалось. А теперь будет кого воспитывать, да? Спасибо тебе, Таня, отличный подарок. бабкать алло. А вам Костя письмо прислал. Ну вот видишь, я ж тебе говорила. Молодец. Это он к моему дню рождения подгадал. Ну что вы, бабкать все же хорошо. И в самом деле, чего это я? Пошли, Катаня, в дом. Пошли, скорее пошли письмо читать. У меня тут стол накрыт. Ой, Танечка, радость-то какая. Иди на место. Ой, Господи. Учеба идет хорошо. Я стал отличником боевой и политической подготовки. В начале года мы ездили на сборы. Потом готовился к экзаменам. Еще раз поздравляю с днем рождения от всей души. Желаю здоровья. Чтоб не болело сердце. Берегите себя. Извините, что коротко. У меня еще срочное задание на сегодня. Ваш любящий внук Костя. Ну, теперь понятно, что он так долго не писал. Только чует он ко мне на вы теперь. А это их, наверное, в училище так учат-то да, старших уважать. Ну, конечно. Он ведь... Ну, будущий офицер. А у них там все по-военному. Каждой минуткой дорожат. Утром э, подъем, зарядка. У -у -у. Туда послали, сюда. Строевая. Да за день-то небось так набегаешься, что и сил-то никаких нет писать, правильно? Ну да. Мне тоже так кажется. Он ведь и мне... Мне кажется, ну... Там у них и время-то по-другому идет. Ну, у нас полгода прошло, а у них как будто месяц. Ой, поглядеть вы на него. Ну, письмецо-то, ведь мог бы поподробнее написать. Ну, узнать бы, чем питают, какая обстановка, ну и. Ой. Ну, теперь, я думаю, напишет. А то и приедет. А что? Лето. Им же увольнения полагаются. Как думаешь? М -м, не знаю. Ну, письмо, может, напишет. Буду ждать. А... Приедет. А мне теперь и ждать веселей. У меня ты есть. И Шарик. Ну, по такому поводу надо выпить. Наливай. Ты за рулем. Тебе много нельзя. А мне полную. Федоровна, принимай гостей. Ой. Мы сейчас с пацанами слушаем крутой музон. Мы сейчас с ребятами. Нет, мы с друзьями слушаем хорошую музыку. Да. Сейчас мы с друзьями. Слышь, здорово. Привет. Письмо давай. Какое письмо? Как какое письмо? Такое письмо. Какое мне вчера Зельпо показывала? Давай, это мое письмо. Ну я его написала. Ну, вернее, ну не я, ну короче, мне его написали. Давай. А кто написал? Ха -ха. А тебе человек, кто? Можете еще рассказать, кем я ночи своей коротаю? Письмо, давай, говорю. Я письмо вам сейчас не отдам. Времени рабочее, почта закрыта. Че? Почта закрыта? Да я сейчас у вас тут все пооткрываю. Письмо, давай. Ты кто тут такая, а? Для вас Агашкова Татьяна Николаевна. Ой, Татьяна Николаевна, я тебя устраю, Татьяна Николаевна. Зимки до школы, я вижу. Ладно, коза, я тебя рога-то пообломаю. Нашлась тут. проспишь ну вот я и решила написать как будто от его имени а то она как переживала прям до слез ну да ну и как она обрадовалась очень обрадовалась но нужны же человеку положительные эмоции Правда, она теперь его ждет? Говорит, что он скоро приедет. Обнадежила я ее, да? Ну, не без этого. Лучше бы он сам, конечно, расщедрился. Но у Кости служба. Да какая служба? Училище. Что ему, письмецо трудно черкануть перед сном? Да и увольнительный есть. Дим, но мы же не можем знать всего, что у человека происходит. Ну ладно, ладно. Пусть сам разбирается. Смотри, у тебя клюет. Так. И что делать? Удочку бери. Беру. Ну, тихонько. Так. Ну, поднимай. Поднимай. Тихонько, тихонько. Резко давай. Где? Ну давай. Вот эта штука. Отсекай резко. Ай, ай, ай, А где же рыба? Сорвалась. Ничего, в следующий раз поймаю. И вот, короче, а она мне отвечает, что она кандализа раз, и что письма не ждет. Ой, вообще грубая она вся какая-то. И все с мужиками, любезничает. Да, уж такой стерви вряд ли, ли кто-нибудь напишет, голубка моя. Ха -ха. Знаешь что, а ты не отдавай этой змеюки пока письмо, ладно? Ха. Ой... Здорово. Давай опять. Молодца. Привет. <свят> Слушай-ка, а кто тебе все-таки твой этот дом-то поджег? Дима это выясняет. Какой Дима? Ну, Дима, участковый. Участковый? Симпатичный. М -м? Сколько лет? Лет тридцать. Да. Симпатичный. Хороший человек. У тебя все мужики, человеки какие-то. Человек, человек, ты нормально скажи, он мужик нормальный, а? Женатый, холостой, толстый или худой? Не худой, не женатый, не толстый. Мужик? Mm -hmm. Нормальный мужик. Mm -hmm. Надежный, наверное. И хороший человек. Ну, конечно. Ну, так и чё этот Дима? Ничего. Ой, да ну тебя! Ты какая-то непрактичная. Ну как то говорят, неприспособленная. Да тебе не любовь искать надо, а партнера. Какого еще партнера? Ой, сексуального? Дурочка ты! Скажешь тоже? Стыдно даже. Ой-ой-ой! у Меня мой Костя. Как же можно изменять? С вами дела, Екатерина Федоровна. Эх, милый, нельзя мне в больницу. Ко мне внук должен приехать. Но не могу я. Я вас силком тащить не буду. Здрасте. Вы внучка? Я нет. Подруга. Подруга? Очень хорошо. А вот что, подруга. Ей волноваться нельзя. И еще... Можете вот это вот подавать. Ну, всего хорошего. До свидания. Спасибо. Ну, ничего. Ну, чего-чего. День рождения был хороший. Веселый. Потом вы ушли, а я стала про Костика думать. Ну, думаю, думаю. А тут... Стук в дверь. Я думала, Костик. Лежала открывать, а там эти... Ну, которые участки-то скупают. Ну, я и разнервничалась. Вот и... Ты мне дай-ка его портрет поближе. Здрасте, Федоровна! Ты что, помирать собралась, что ли? Да нет. Я поживу еще. Мне еще внука поедать надо. Лид, вы посмотрите за ней, ладно? А то мне в город очень надо. И Шарика покормите? Ну, езжай, езжай, я посмотрю. Все равно одна теперь поругалась со своим Женькой. Mm. Ну, езжай. Что, случилось что-нибудь? Да нет, так, проехаться. В рабочий день? Ну, ясно, надо. Так давай, может, я тебя подброшу? Да нет, спасибо, вон автобус уже идет. Спасибо. Ну, ладно. Ты в городе поздно не ходи. И на последнем не езжай. Прочем, чего это я. Васильев? Костя, да. Васильев. Он в списках не значится. Как не значится? Уволили его. Как? Когда? С третьего курса, в феврале. За проступки, несовместимые со званием курсанта. Извините. А где мне его найти? Я не знаю. Извините, а вы сегодня вечером свободны? Что? Вы сегодня вечером свободны. До свидания. Девушка, девушка, вам Костя нужен? Да, Васильев, вы его знаете? Ну, как, знаю немного, учились вместе. А вы не знаете, где он живет? Ну, нет, где живет, не знаю, но говорят, он на набережной где-то в кафе обитает. Спасибо. Девушка, подождите, вы же его еще увидите? Ну, да. Передайте ему, что вы с Васей говорили, он мне денег должен. Ага, так вы говорите, с палочкой. Ну, да, да, с тросточкой. Я, говорит, вам бабушка дом подстрахую. Застрахую, наверное. Ну, за. Ой, господи, какая разница. А я гляжу, а у него на левой этой руке наколочка. Наколочка такая? Витя. А мне сказал, что а -а -а. его бурей зовут. Такие, я извиняюсь, дома страхуют, а потом. А потом они горят. А он один был? Нет, когда я с ним до калитки-то дошла, гляжу, машина красная стоит. А в ей водитель. Кожа такая бандитская, чернявый такой, с бородой. И глазами так зырк зирк. Ну, а на вид сколько? Ну, лет 60. Ну, не... Ну, может, 50. Так, ладно, хорошо. Спасибо вам, Екатерина ну, да. Федоровна. Ну, давай. Угу. Короче, курсант, ты тут посиди, подумай, конечно. Но деньги нам нужны сегодня. Через час мы тебе позвоним. Ты понял, щенок. Время пошло. Смотри мне. Кость, я Таня. Таня Агашкова. Ну, мы переписывались с тобой. Я тебе фотку отправляла. Слава Богу, а то у тебя такой вид, как будто тебе денег надо. Таня, ты силикатного завода, что ли? Да нет же, с Дороховского интерната. Ну, я тебе писала, что скоро выйду. Про девчонок наших. А ты писал, что отличник. И что на сборах тебе значок дали. Ну? А здесь-то ты откуда взялась? Я тебя нашла. Mm. Через бабушку. Бабушку? Бабушку. Слушай, мне бы... Напряжение снять, у тебя деньги есть? Да, есть. Официант! Слушаю. Значит, значит так. 200 водочки. Угу. И.. И давай мясного сорти. Угу. Хорошо. Да? да? Костик мясной сорти заказал. Ну что, напился что ли? То ему в долг не нулевой. Там как бы за него баба платит. Ну ладно. Mm -hmm. <музыка> Михаил Михайлович, это Воронков из Дорохова. Здравствуй. Слушай, я по поводу этой серии поджогов. Все ли Чудесное, да? Да, ты не мог бы посмотреть, тут ко мне еще в феврале приходил запрос на некоего Васильева Константина Витальевича. Да, 87-го года рождения, вот и села чудесная. улица Осенняя, девятый дом. Ага. Посмотри, пожалуйста, что там этот гражданин начудесил, а? Ну да, какие обстоятельства. Ты понимаешь, мне кажется, тут есть какая-то связь. Таня, Танечка, Танюша. Нет, нет, я не буду. Мне нельзя. Мне на работу еще завтра. Да ладно, хорош. Смешная ты, что тебе с этого будет? Ты вообще кем работаешь? Я почтальоном. Зашибись. Почтальонши у меня еще не было. Знакомых? Ну давай. За встречу. За встречу давай. Давай, давай, давай, давай. давай. А хорошо, что ты меня нашла И ты меня? В смысле? Ну ты же мне первый написал Прекрасные незнакомки из интерната Ну я написал так Кто ответит Хотя да Ты права так и выходит? Кость, тебя бабушка очень ждет. Ты бы съездил к ней. Я уезжала, у нее сердечный приступ был. Ей очень нужно, чтобы ты приехал. Ладно, давай лучше еще 200 закажем. Да, давай, конечно. Официант! Значит так, еще двести, вы бы сначала за это расплатились? Я тебе фраер, что ли? Блин, достали. Да, Нюш, заплати, а? Я сейчас. Сколько? Да. Там все написано. Да, Коль, конечно. Не-не-не, Коля, я уже думаю. Да, не, нет, я в смысле уже придумал. Слышь, я, я же это, я про бабушку совсем забыл. У нее ж дом в деревне и участок. Сколько соток? Не знаю. Понял? Узнаете, ждать твоего звонка. Все, Танюха, послезавтра еду к бабушке. Решено. <связь> <связь> <связь> Танюха, за нас. Вот. может, не надо больше, а? Надо. Знаешь, почему я не еду? А потому что бабушка думает, что я учусь, а я. Кость, у тебя вот такая бабушка, она все поймет. Танюха, Танюша, почтальон, что ты моя. Сейчас, Данил, сейчас всем будет. Сейчас, Данил. что вчера так вышло. Да ничего. Ну ладно, давай, мне на работу надо. А ты кем работаешь? Космонавтом. Mm. Ладно, я пойду, а то. А то ракета улетит без тебя. Я прилечу завтра на дневном, чудесной. Чудесно. Чудесно. Да бог с ним с училищем-то. Главное, жив остался. Вот дурень-то. это он из-за училища боялся? Да, я тебя расцелую, милая ты моя. Красавица ты моя, умница ты моя. Заходи-ка в дом, я тебя накормлю. Нет, бабка, вы что, я не могу. Мне надо бежать на работу, меня сейчас убьют. Завтра вместе встречаем дневной на остановке. Ну хорошо, но ну, беги, Танюшка. Ну пока. Ну что, Агашкова, опоздания начались. Что у нас дальше-то будет? Ладно, вижу, каешься. На первый раз прощаю. Спасибо вам, Нина Степановна. Вы самая добрая и справедливая. Ты человека нашла. Ну ладно, иди. Пенсии разнеси завтра, разложишь и разнесешь. Привет. Привет. Привет. Куда пропала? Никуда, с работы иду. А ночью? Ночью в городе гуляла. Опоздал на автобус. Опоздал на автобус. Ну-ну. Что ну-ну? Ничего, ну-ну. Зайдешь? Да нет, спасибо. Почему? Ладно, что тут говорить, все сказано. Детский сад какой-то. Кто детский сад? Дядицкий сад. Какая ты красивая. Спасибо. Ой, не зря в город съездила. Моя школа. Только босоножки надо другие. Сельпо есть, красненькие такие, импортные. Самое то. Дорогие? Нормально. А -а -а. Спасибо. Ой, да ладно. Здрасте. Здрасте. А можно померить? Да, пожалуйста. Как ваши дела? Помаленько. Как здоровье? Нормально. Деньгами не находили. Ага. Вместе с ключами от Мерседеса. Ага. Пошли, мальчишки, на обед. Прошу вас. Пропали. Что значит пропали? Если украли, надо в милицию заявлять. Если потеряла тоже, надо заявлять. участкового мне, на почту, срочно, срочно, говорю, деньги пропали, догулялась, доигралась, расфуфырилась, да ты же всю бдительность на косметику променяла, на работу опаздываешь, а что ты ревешь, я к тебе такое доверие, а ты я тебя предупреждала, Агашкова, что работа это очень серьезная. За да что ж ты меня позоришь? Ну я же не специально. Я не пупырилась. Ко мне же жених приезжает. Ну, я виновата. Но я же не виновата, если украли. Это еще не все. Вот. Любуйся. Сегодня заявление пришло. На тебя, на мое имя. Ты зачем письма ты чужие читаешь? Я же. Я же хотела как лучше, Нинчестерна. Я просто думала, что что такое письмо, оно обязательно должно дойти до адресата, ведь человеческая жизнь решается. Я потихоньку открыла. Это Агашка вам. Ты знаешь, как это называется? Вот это называется должностное преступление. Все. Разве я могу такого сотрудника держать? Не могу. Все. Может, попросим за нее Степану? Под горячую руку? Ты с ума зашла? Ну, вот, смотри. Так, ты сейчас подробно вспомнишь и расскажешь, где ты была, что делала? Я в сельпо была, босоножки покупала. Потом понесла Бабе Ньюри пенсию, а денег нет. Меня уволили. О, в сельпо. Кто-нибудь в магазине был еще? Анька. Я не помню. Я босонушки мерила. Ну подожди, ну успокойся. Босоножки, кстати, хорошие. Спасибо. Анька. Ну-ка ладно. Посиди здесь, а я сейчас. Куда, кстати, нарядился? К Повикате внук приезжает. А... Она меня в гости пригласила. Ну-ну. О, Дима, привет. Начальник, привет. Вы, Анна Николаевна, пакета здесь никакого не находили? А что это вы тут потеряли? М? Да вот не я. Интересно. А что же то у нас? Частным сыском уже занимаются участковые. Анька. Не валяй дурочку, ты меня знаешь. А ты меня не пугай, пуганая, не боюсь я. Ну ладно, на, держи свой пакет. И скажи своей татьяше растерявшие. пусть не бросает деньги, где попало. И мне пусть спасибо скажет, что я денежки нашла, а то бы денежки тютю? -тю. Нет, ну надо же, а? ведь дед детдомовской такие деньги доверили. У тебя не спросились. А надо было, почитали еныша, блин. Нормально. Спасибо вам, тебе большое. Спасибо. В последний раз ходил в смысле ну ружишка давно проверял исправно нет Я опять не понял ладно пойдем в дом подробно изложу ну пойдем излагай подробно а что это ты про ружишку спросил Здравствуйте. Доброго здоровья. Скажите, а вы письма не ждали? Письма? Не это а что? Тут такое дело. К нам на почту письмо пришло, а адрес размылся. То есть это я воду пролила. Мы... Ну покажи. Только только я его открыла. Я Хотела имя посмотреть. Левина. Погоди, виниться -то. Дай. Это же он. Кто он? Женька. Это он. <связывается> О, подружились уже? Ты отдыхай, Костенька, отдыхай Намучился там в городе-то Господи, воздухом нашим дыши Умойся Хоть в комнате ложись А хочешь на дворе, там лежаночка есть Служба, сколько у нас здесь соток, а? Да я не помню, 18, кажись. Сколько? Может, 8? что его знает, может, 8 Там в документах написано А тебе зачем, Костенька? Да нет, нет, просто Думаю, мало ли что. Может, удобрять придется, а сколько на воду везти, непонятно. Костенька, милый, да здесь уж давным-давно все удобрено. Ну, не беспокойся. Да? <с ну <с ладно. Слышь, баба, ну? сделай чайку. Я сейчас. Я мигом. Я мигом, Костенька родной мой. Сейчас. Да, да, да, да, слушай, я найду документы, мне часа три хотя бы, да, я, ну, ну, мне же объяснить надо, что такое залог вообще, ну и она же, я понял, все, да, через час, угу. все, через час. принес, идиот. Документы? Какие документы? Ты какую-то экспликацию принес. А мне нужно свидетельство, набрала собственности. Коль, ну извини, я только посмотреть не успел, на стрелку торопился. Какие стрелки, щенок? Ты еще на стрелке-то не ходил. Значит, так. Чтобы через час свидетельство было. А то я к твоей бабушке сам приеду и съем ее. Да, я понял. я не урубился что ли? Это дом уже мой. А я тут с тобой порошники гоняю, блин. Пошел отсюда. Я понял, Коль. Честно понял. Поссорились мы. Я думала, он изменил меня с Анькой. Сама видела, как он ее на руках до своего автобуса нес. Значит, она ногу подвернула. Неужто правда? Ну, почему бы нет? Всякое же бывает. Мне Анька расписала, как она с ним то да сё. Я целый месяц мучилась. Знаешь, как больно было? До сих пор моюсь. Жду. А от него ни слуху, ни духу. Хм. Странный он. Пришел бы сам. Хм. Дурачок. Ой, да все они какие-то странные. да. Не разберешь. А хорошая а? у нас Танюшка-то, да? Чего? Танюшка, говорю, хорошая. Слушай, бабуля, можешь мне салатику сделать, а? огурочка там, редисочки, короче, все в кучу. Вот дур старая. Самое главное это и забыла. Конечно, Костенька, я сейчас. Костя, а ты мне не поможешь? Слушай, бабуль, тут такое дело, мне, короче, деньги нужны. Так возьми, Костенька, на кухне в кошелек. Да нет, на ты не поняла. Мне другие деньги нужны. Мне много денег надо. Дом заложен. Я юрист привезу. А потом выкупим. Как, юристы? А это что, по суду, что ли? Я не понимаю, Костя. Что ты не понимаешь? Что тут непонятного? Что я неясно говорю? По какому суду? А? Ну, при чем здесь это-то? Костенька. Я же тебе говорю, русским языком объясняю. Вот документы, заложим дом. А? Деньги дадут, я с долгом рассчитаюсь. А, жить -то? а потом выкупим. А жить-то? Жить-то где будем, Кости? Да здесь ты жить будешь, здесь, в доме. Что тут непонятного? Нельзя, нельзя, Костенька, дом-то нельзя. У меня на книжке есть, слышишь? Да мать твою, никакие книжки здесь не помогут. Ты понимаешь, гроб нас из-за этих денег, и тебя, и Костенька, меня. Костенька, Костя, я прошу ты, тебя. Ты что, хочу... журой что ли, а? Костя, Костя, Костенька, ну неужели ты из-за денег, неужели ты из-за дома приехал, Кост... а? Костя? Костя, как тут концепт устраивает, плохо, и видите ли. О, кому сейчас? О, Ей вообще давно пора на покой, она тут задержалась. А для тебя идеальный вариант. Минуту переживания и за все расплатишься сразу. Коль, я не могу. Так. Это же бабушка моя. Ч ⁇ не можешь? Значит, я сейчас подъеду. Да тебе повезло, дури. Я на дом тебе отдам. Да что ты, помысла? Ты не Бось. видишь, я с человеком разговариваю. Бабушка! Бабкать! Кость, ты что? у Да щас, малолетка ты, ты, ты, ты, тут щас, это орет, щас, почтальонша. Значит, я сейчас еду, тащи эту почтальоншу на дорогу и смотри, чтобы не сбежала, а то я завалю тебя, падла. Сделай так, чтобы в доме никого, бабка типа сама померла. Ну, ясно? Понял, сейчас. Поднимайтесь, так, бабка. Пойдем! войдём. Ты что делаешь? Мне больно! Танюша, больно! Ты не видишь, скорую вызвать надо? Вызови, вызови! Отпусти вызвем. меня, бабушки, пожалуйста! Надо скорую вызвать срочно! Ой, <клево> Сонь, <Пусть>, отпусти! Да <клево> что ж ты делаешь? Отпусти Давай, меня! В <клево> на долго нас <звы> А эти двое нам нахрена хрена для балласта, что ли? Тормози! А ну, пошли вон отсюда! Мы приехали! Москве вышло! Бабушка, бабкать, ну, пожалуйста, скажите что-нибудь. Бабушка. Давайте я помогу. Отойди, ты помог уже. когда автобус подрывать, а, да? Так это Женька, герой, он как услышал трех мотоциклов? Я еще грушу. что это за звук такой? Он такой когда зверь. с Значит, нам пора. Да, Жень, ну. да ланте, дядь Бейт. Ладно, не ладно, а спрыскивать это дело надо. Так, герой, спрыскивать в выходные будете, а ему в рейс еще сегодня в город. Давай, давай. И я с вами поеду. Мне нужно бабу Кази проведать, как она там в больнице. О, и я с тобой. Пойду только оденусь поприличнее. Все-таки в город едем. Спасибо тебе. Ну вот, другое дело.